Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся с вами в Новой Адыгее. Здесь продают таунхаусы, квартиры на земле. Вот такие вот дома на 5 квартир. С обратной стороны, правда, нет земельного участка, есть заезд для автомобиля. Довольно высокий цоколь поднимается высоко над землей пойдемте посмотрим с чего все представляет стоимость такого таунхауса 2 миллиона рублей одна внизу большая комната здесь строители живут временно пока санузел внизу здесь будет еще висеть котел двухконтурный газ в дом уже заведен газ есть вода, газ. вода тоже есть электричество подключено Здесь вот большой санузел Порядка Пяти квадратных метров С окном небольшим И лестница На второй этаж Пойдемте посмотрим что на втором этаже Второй этаж На втором этаже две комнаты Одна комната Вытянутая, с большим панорамным окном. Вот такая вот она. Вторая комната. Где-то порядка 16 квадратных метров. С большим окном. И санузел. Вот так вот он отделен. Он чуть-чуть поменьше, чем внизу. Но он легко можно его, перегородив вот эту стенку вот здесь, перегородку установив увеличить санузел до 7 квадратных метров 8 такой тамхал стоит 2 миллиона рублей.